День Рождества. Родит же Сына и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея 1,21. День смерти прекращает дни рождения. Таков дел твой смертный человек. Был раб ли ты, или царь, или великий гений, все ж память о тебе не сохранится в век. Но день один подарен был вселенной, и он останется, как жизнь и торжество, в сознании юноши и старце убеленном. Не день рождения, нет Христова Рождество» от славы Божьей небо осветилась, ликуйте вся земля и люди от того, что Сын вам дан, и Слово воплотилось, владычество и мир на раменах Его, чтоб ты мог жить, Он отдает себя, Он твой Творец, а ты его творенье. Любовью вечную он возлюбил тебя, К тебе простер свое благоволение, Его любовью, брат мой, сестра, дорожи. к жизни принимай, как Божью милость. Благоговей пред ним, ему служи. Ведь в нем спасение наше совершилось. О, друг, беспечный дни не расточай, Но в кротости прими спасение слово. И сердце своего ты не жесточай. Приди к нему, и ты родишься снова. Его любовь стучит к тебе сейчас, Да будешь ты ему не верить, Открой ты сердце, близок, близок час, И будешь с ним на облаках вечереть.